Игорь Мерлин представляет. Привет, дорогие друзья! С вами Игорь Мерлин. Этот ролик больше для дам. Сегодня я расскажу, как правильно искать вторую половинку. Что это за половинка? Откуда у этой половинки ноги растут? Ой. Ну, короче, вы поняли. Если вам Если интересна вам эта тема, прям прямо сразу поставьте лайк под, лайк под этим под видео этим. и обязательно подпишитесь на мой канал. А я вам, как на духу, все расскажу. То, чего вы, может быть, никогда не слышали. Записаться на консультацию к Игорю Мерлину можно по ссылкам внизу. Итак, откуда же взялись эти самые половинки? Кто их располовинил? И откуда все это ветер дует? Ветер дует оттуда. Значит, в древней мифологии были такие существа, вот посмотрите. андрогины, они назывались. Это мужчина и женщина в одном, так сказать, флаконе. Ну, по некоторым представлениям у них четыре ноги и две головы. По некоторым представлениям у них одна голова, лицо одно женское, одно мужское. Ну, вот видите, несколько разных вариантов есть. Понятно, да? И там суть в чем этой мифологической драмы, что вот эти андрогины, они решили восстать, восстать против... Там, богов, и Зевс, Зевс их наказал, он их разделил, и они тогда несчастные, бедные стали ходить в поисках своей второй половинки, перемешались там все и никак не могут найти. Вот так он их наказал. Вот и здесь получается, дорогие друзья, каждый из вас, давайте вот про дам поговорим, дамы любят вторые половинки, насколько я знаю, мужики это как бы не очень, не очень, они ищут половинки, как-то называют это по-другому, но дамы, дамы очень как-то любят это говорить, приходят ко мне именно на консультацию и говорят, хочу найти вторую половинку. Так вот, что есть вторая половинка? Вторая половинка это есть то, дорогие дамы, чего вам по жизни не хватает. И это не обязательно мужчина. Давайте вот разберем э, с такого ракурса. С ракурса, скажем так, внутреннего. То, что у вас происходит внутри. Я знаю. Я в микроскоп смотрел, что у вас там внутри происходит, да и множество дам, которые приходят ко мне на консультации в личном коучинге, они мне кое-что, кое-какие секреты рассказывают. Итак, что это за секреты, а секреты следующие, что давайте так, по-честному, ответьте, я всегда задаю такой вопрос, ответь, пожалуйста, для чего тебе нужен мужчина? И женщина начинает рассказывать. Мужчина мне нужен для любви, чтобы у нас были отношения, чтобы мы с ним и вот как-то дальше оно, чтобы мы жили вместе, просыпались вместе. Ну, как-то знаете, вот оно все хорошо, конечно, оно все, конечно, хорошо, но как-то, скажу я вам, не особо впечатляет, непонятно все-таки, зачем этот самый мужчина, человек, как многие женщины называют я ищу человека. А я вам сейчас скажу, раскрою секрет. Я всем своим ученикам, точнее ученицам, рассказываю этот секрет. И они начинают более как бы глобально смотреть на этот вопрос. Что вот часто очень женщина ищет мужчину. Почему? Вот я вам скажу так: 90% процентов, 90% процентов вот этих ищущих человека, мужчину. Вот, они, они ищут способ решить свои проблемы. Записаться на консультацию к Игорю Мерлину можно по ссылкам внизу. Да, дорогие дамы. Настало время признаться, что все-таки при помощи мужчины вы хотите решить какие-то свои проблемы. Как правило, это проблемы социальные. Ну что, секса недостаточно? Ну, как бы, под вопросом. А чего недостаточно, например, надежность ищут, как за каменной стеной, что это означает? Это означает, что мне нужен мужик, который решит мои жилищные, финансовые проблемы, да? там ну э, и по ходу там, сексуальные, еще какие-то, еще какие-то. Некоторые сейчас прям скажут, Мерлин, ты что такое несешь? Хорош, заткнись, это все неправда, ну давайте так, давайте вы не будете на Мерлина катить баллоны, крошить батоны, а просто... Честно себе признаетесь, для чего вам нужен мужчина. И, как правило, очень часто бывает так, что из-за финансовых или социальных каких-то потрясений, когда, ну это нормально, ничего в этом такого нет, что ты устала просто жить э, вот в том, в чем ты живешь, ты не можешь себе купить нормальное платье, не можешь поехать отдыхать, не можешь себе накопить денег, не можешь позволить своему ребенку обучаться где-то ничего этого не можешь сделать, и тебе кажется, что вот сейчас ты найдешь мужика, который решит все твои проблемы. Но здесь заключается еще очень-очень такая сильная вещь, секретная, про которую ты даже не догадываешься, дорогая моя. И что это за секретная вещь? А то, что мужчина, он где-то как-то тоже человек, скажем так, Н некоторым образом. Он где-то человек, и ему свойство нечто человеческое. И вот тогда сразу, давай так, давай так. Мужчина, он тоже чувствует, чего от него женщина хочет на самом деле. Он тоже чувствует это. И поэтому, вот представь себе, если, ну, давай так, давай на на напрямую с тобой так. Вот представь, если бы ты встретила мужчину, который вот тебе там подходит, но ты бы знала, что он хочет решить свои, например, сексуальные проблемы и жилищные. Ну, то есть он хочет с тобой спать и жить в твоей квартире. Остальное как придется. Нормально. Тебе подошел бы такой мужчина? Нет. Скорее всего, ответ нет. Я знаю. Поэтому, что надо делать? Вот сейчас некоторые колебнулись, что называется так. О, ну, действительно, вот если бы я знала, нафиг мне такой мужик, а нафиг ему такая дамочка, которая идет и у нее на лбу написано, хочу решить свои финансовые проблемы. Мужик, плати за меня, мужик, делай за меня. Нормально? Вы говорите, а как же любовь, морковь, а вот ты каким образом идешь к этому мужчине? Если у тебя на лбу написан транспарант, решимые проблемы, то у мужика может быть тоже такой же транспарант. И когда вы встречаетесь, у вас начинается вот это лбами сталкивание, начинается вся вот эта вот гадость жизненная, вот это все дерьмо всплывает. Почему? Потому что каждый хочет решить свои проблемы. Это как в той байке, причина на авторынок два дурака. Один хочет подороже продать, а второй хочет подешевле купить. И никогда они не договорятся, ничего с ними не произойдет. Вот то же самое и дорогие дамы. Вот первое, что надо сделать, решить для себя, вот просто подумайте, и прямо под этим видео можете написать, для чего вам нужен мужчина, вот для чего он нужен, вот чтоб такого, это увидят и мужчины, и другие женщины. И вы знаете, вы сразу увидите, поймете, что как бы и мужчины, которые смотрят эти видео, тоже напишите под этим видео на ютубе, прям в комментариях, для чего вам нужна женщина, вот для чего, любоваться. А дальше что? Ну любуюсь, купи себе картинку, купи себе сейчас вон продаются эти такие силиконовые тетки, ну купи себе одень ее раз день, любуйся, 10 тысяч долларов, и она твоя. Вот, тебе как бы не надо ни с кем, она не ругается, еду, правда, не готовит. Но ты что ищешь, мужик? Ты ищешь что? Универсальный кухонный комбайн, говорящий на двух ногах. Да еще чтобы оно убиралось, да, и чтобы тебе не мешало пить пиво, или что-то еще. Зачем тебе, тетка? Вот так, дорогие мои. Вот. Это видео записано для того, чтобы вы задумались. И в других своих видео я буду рассказывать, разворачивать эту тему еще дальше, еще глубже, еще шире. Поэтому, если вам вы еще не поставили лайк, обязательно поставьте лайк под этим видео